итак, ребята, рад вам представить вот этот конечный продукт готов поспорить, если бы вы не знали название ролика вы бы в жизни бы не догадались, что это за ружье итак, ружье это, конечно же, моя РПП-4 которая я так долго думал, делал над ней экспериментировал, что-то переделывал и вот во что это все в конце вылилось вот до чего нужно додуматься пензенским инженером оружейного завода. Итак, как я к этому пришел? Я познакомился с Валентином, с мастером оружейным из города Самары. А все контакты и информацию подробную оставлю в описании. Вот. Начнем теперь, значит, что он тут сделал, что тут вообще осталось от РПП просто. Смотрите. Рука. Видите, упирается прямо, то есть получается в ось, упирается в ось самого ружья у ресивера. То есть подброс минимальный. Спуск очень мягкий. Из-за того, что он переделал сам спусковой механизм гарпуна. То есть эксцентрик сделал. Был совершенно другой. Вот единственное, что, кстати, осталось из корпуса. Это родной надульник, но немного переделанный, доделанный. Гарпун и все. То есть получается у нас ресивер. Другой 28 по-моему, или 25 длина 60 сантиметров. Ствол поменял из нержавейки. Диаметр внутренний 10 миллиметров. И естественно там поршень поставил свой передел рукоять то есть офигенная ручка очень удобная эргономичная то есть вообще сейчас стало очень классно У меня кстати повысилась сильно меткость то есть выстрела при охоте вот то есть Ружье очень классное, удобная, ручка длинная, поворачивается. То есть из-за того, что ствол уже стал меньше диаметром. Ой, ствол, ресивер. То есть в воде маневренность увеличилась у ружья. Ну, фонарь то я сам уже приделал. То есть, чтобы одна рука хотя бы была свободна, а это хоть что-то подсвечивало. Вот. Ну, камеру я отсюда крепеж уберу, буду теперь с головы снимать. Я крепеж взял для головы, для камеры. Вот, то есть офигенная вот так вот выглядит. Вот, что стоило просто вот додуматься до этого. Почему вы не могли пендинские инженеры так сделать? Вот почему. И, кстати говоря, я вот познакомился с Валентином. Сейчас я гарпун найду. Покажу. Вот его гарпун. То есть я брал, по-моему, гарпун. Ох, я не помню. То ли от 60-ки, то ли от 70-ки. Ну, то есть, его пришлось немножко вот здесь вот подрезать, там буквально 2-3 сантиметра. То есть, чтобы он умещался здесь в затвор и здесь не упирался в клапан сам для закачки. Пришлось подпилить, немножко подровнять здесь, чтобы он нормально заходил. Здесь примерно. Ну, заряжать я сейчас не буду. Вот так вот выглядит. Вот, по поводу закачки, значит э, закачивать. Чтобы его закачать, нужно раскрутить вот этот болтик, вот этот болтик. И все. Снимается полностью вот эта вот рукоять. И там клапан для закачки. Я его не разбирал уже, наверное, года два. И стреляет отлично. Кстати, мощность увеличилась выстрела. То есть прям намного а совершенно другое вообще ружье стало. Он линий сброс, тут немножко, конечно, не доделал, тут слюфтом. Пассивный такой линий сброс. Вот. И, значит, что хочу сказать про Валентина Познакомился с ней, поговорил, у него офигенные ружья, то есть которые он сам делает, там клапаники, гидропоневматы всякие, цены очень приемлемые. Если это вот, ну, взять во внимание качество ружья просто вот какое оно удобное, легкое, маневренное, мощность выстрела, точность выстрела. И то, что вот сейчас продают в магазинах, это просто такое говно. Я вам всем советую покупать ружье у мастеров. Ну, заранее, конечно, посмотреть, померить, прицениться там, послушать мастера о ружье, что он там расскажет вам. Вот. А так очень доволен. Но он, кстати, сразу скажу, это первое и последнее ружье. Он сказал, что он просто взял его для опыта. Мне очень повезло. вот. То есть он больше делать таких ружей не будет. Я вот единственный такой у него клиент, который переделал РПП просто под офигенную ружбайку. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайки, ружье просто офигительное. Вот. Всем пока.